Бонжур лизами! Здравствуйте, друзья! У меня сегодня блины с начинкой, но не простые, а картофельные. Отличная альтернатива классическим фаршированным блинам. Хороши как в закусочном виде и как самостоятельное блюдо. Для начала яйца перемешать с молоком. Всыпать соль, и сахар. Постепенно просеивать муку, не переставая помешивать. В таком виде отставим тесто и займемся картошкой. Я пропускаю ее через среднюю терку, но не самую мелкую. Этого достаточно, чтобы в блинах почувствовать не только вкус картошки, но и ее текстуру. Перетертый картофель сразу закинуть в тесто. Добавить зелень у меня укроп и растительное масло. Хорошо перемешать. Консистенцию теста регулируйте сами. Тут можно добавить либо чуть больше молока, либо чуть больше муки. Прежде чем заливать тесто на сковороду, как следует сболтать его, так как картошка оседает на дно. Сковороду смазать маслом и как следует разогреть, залить половник теста, равномерно распределить его, жарить на умеренном огне. Свои блины я переворачиваю два раза и пропекаю с каждой стороны по два раза по 2-3 минуты. Если вы хотите, чтобы ваши блины были более золотистыми, добавьте в тесто куркуму. Готовые блины обильно смазываю сливочным маслом. Даже в таком виде они великолепны, но я буду начинять. Картошечки лучше всего грибы. Я сделаю грибную начинку и яичную с сыром. Это может быть любая другая начинка, типа колбасы или семги, все на ваш вкус. Заворачиваю начинку в блины и подаю их Пока они горячие. Пробуйте, готовьте. Подписывайтесь на мой канал. И не забудьте нажать на колокольчик. Делитесь рецептом с друзьями. Смотрите мои другие рецепты. А я вам говорю. Бон аппетит и абьянту.